Снежно светит луна, У околицы дом невысокий, В темной горнице возле огня, Круг друзей Иисуса в тревоге, Может снова вернется Он к нам, Свою силу и власть подтверждая, Как в ту ночь по высоким волнам Он пришел к нам. Он пришел к нам, Он пришел нас от смерти спасая. Плачет Петр, давит душу вина, Взгляд последний Христа вспоминает. Утопает в сомнениях фона, И надежда в сердцах угасает. Неужели вернется он к нам?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 Всю живительным светом залилась, как прекрасен Спаситель элик, И надежда в сердцах воцарилась. Он воскрес! Иисус пришел, как в Кень угас нежно светит луна, У околицы дом невысокий, В темной горнице возле огня, Круг друзей Иисуса немногих, Хоть и разные судьбы у них, Но сроднились в едином стремлении донести весь до края земли, чтоб не смолкла. Смолкло весть о чудном Христа воскресенье, Будет Петр через время коснем, И Фома позабыла за Беспощадной стрелою прользем, но не смогнет, но не смог. О чудном Христа воскресения.